Приветствую всех, кто зашел на данное видео, по счету второе на моем канале. В этом видео я расскажу вам о новостях, произошедших за последние месяцы или даже годы. Не буду затягивать, сначала. И мы начнем. Начну, думаю, я с того, что отвечу на некоторые вопросы, которые, возможно, появились в головах моих дорогих зрителей но они боялись написать комментарий по этому поводу, а именно, когда же новое видео? Почему видео выходит так долго? Отвечу сразу на этот вопрос. Видео на моем канале выходят не часто, ну и не слишком долго. Конечно, мой канал не может похвастаться выходом видео почти каждый день. Однако, мой канал славится не тем, насколько быстро выходит видео, а насколько качественно. Но все же, отвечу для тех, кто не понял. Расписание моих видеороликов строго-настрого раз в месяц. Грубо говоря, видеоролики выходят в среднем 12 раз в год. Так как, чтобы сделать качественное видео, нужен материал для него. Если же кто-то думает, почему именно раз в месяц, а не раз в неделю, ответ прост. Я делаю видео по своему желанию и в свободное время. А также, если есть идеи. Если ничего из вышесказанного нету, то и видео делать почти каждый день нету смысла. Я не тот, кто делает видео каждый день. Я тот, кто их делает по своему собственному желанию. Однако, раз в месяц. Точного дня нету. Просто раз в месяц. Идем дальше. Что же я делал в последнее время? Люди, которые находятся в моем дискорд если что, ссылка на вступление в описании. Знаю, что я занимался постройкой участка 94 за последние месяцы. Ранее на канале я делал видео про зону 94, или же сайт 94, но тогда я неправильно указал, чем это является. Ведь если вчитываться в канон и лор и Foundation, то можно заметить, что зона – это непосредственно участок или здание, находящееся в непосредственной близости к населенному пункту, проще говоря, к городу. Участок же в мире SCP это крупный, строго засекреченный участок, вдалеке от ближайших населенных пунктов, который чаще всего самскирован под военный аэродром, или же любую другую военную территорию. Либо же не совсем военную, но в любом случае, которая находится строго в малой. Населенной местности, допустим, где-то среди гор, лесов и рек. Где-то там далеко-далеко, и никто даже толком не подозревает о существовании там участка. Та же самая зона 19, если уж смотреть на ее расположение и структуру, больше походит на участок, находящийся где-то в удалено. либо же Антарктиде, где много снега. Маскировка – главное достоинство участков фонда. Если же вы поняли различные зоны от участка, хотя бы с таким примером, давайте дальше. Что же, собственно, такое участок 94? Участок 94 – это малоизвестный и очень секретный участок. Примечание. К сожалению, из-за правил SCP Foundation на данный момент его нельзя внести в список участков русского филиала, поскольку, чтобы внести участок, он должен упоминаться в статьях объектов от разных авторов. Или же чтобы он был внесен в хотя бы, по-моему, в трех статьях объектов должен быть упомянут этот участок. То же самое про мог. Или же мобильные оперативные группы. Однако я не тот, кто рассказывает, что такое мог. На ютубе найдете, если захотите. Что же из себя представляет участок 94? Продолжим. Участок 94 это секретный. Частично милитаризированный участок временного или строгого содержания, где содержатся зачастую опасные и или секретные объекты. Также участок является временным для содержания, так как в нем проводятся эксперименты с объектами для выявления аномальных свойств и непосредственной постановки на содержание в участок, либо в транспортировке в другой участок, где объект будет в более хороших условиях содержания. Участок более рассчитан на такие типы аномалий, как разумные, неразумные, гуманоидные и частично биологические. Частично, поскольку участок в первую очередь рассчитан на вышеупомянутые аномалии типа разумных, неразумных или гуманоидных. Участок имеет многие технологии для содержания аномалий различные различной степени разрушения и тяжести. И расположен участок около России. Также, но лучше такие МОК, как МОК, Дельта-5, Авангард, Эсмоок, Карна-6, Вулканический Шторм и МОГ Эпсилон-11, 9 Девятихвостые Леса. Про Дельту-5 и Эпсилон-11 вы также можете узнать на YouTube, но про Эсмоок и саму Карна-6 мы поговорим. Как я и говорил ранее, проблема с МОК такая же, как и с участками и зонами при их создании. СМОК – это специализированная или специальная мобильная оперативная группа. На сайте ACP Foundation такие тоже имеются. Карна-6 – особенная, и само название само за себя говорит. Вулканический шторм – это группа тяжеловооруженных оперативников, которые вызывают самые горячие точки мира, в том числе участки фонда, где повышена опасность или угроза. Зачем же они спустите, вы назначенные на 94-й участок? Просто все связано с тем, что в участке, из-за строгого содержания, часто содержатся объекты класса Кэтер. И иногда их плют. Группа Карна 6 насчитывает в одном отряде до 30 человек. Эта группа редко вызывается и часто в крайнем случае, если другие не справляются. Группа является специализированной, так как делится на две группы. Да, тавтология. Первое. Военное подразделение. Второе. Технический отряд. Первая группа, как несложно догадаться, занимается военными действиями, как и многие мобильные и оперативные группы, устранением или же захватом объектов, ликвидацией угрозы извне и помощь другим МОК. Технический же отряд снабжен разными видами инженерии и инструментов, чтобы прямо во время НУС, или же нарушения условий содержания, починить генератор снабжения комплекса светом, например. Конечно, если возможно. Группа тяжело вооружена, как ранее говорилось, если группа вызывается, то очень часто справляется со своей работой. И их броня не столь кибернетическая, как у ТАО-5 киборгов. Они тяжелые, сильно вооруженные юниты, которые по силе могут быть даже сильнее Ню-7, НУ или же удар молота. У них есть огнеметы, многокалиберные орудия и прочие виды тяжелого вооружения. Однако, как говорилось ранее, они вызываются редко, нежели простые мог. Скажу еще вот что. Это СМОК является пока неофициальным. ключевое слово «пока», и если получится, то СМОК появится в некоторых объектах, а потом он и на SCP Foundation. Сам же участок в Майнкрафте является RP сервером который на данный момент является в разработке, однако кадры первого и второго сектора я вам покажу. На них вы можете увидеть уже построенный первый сектор, а также второй. Но не вся поверхность, которая будет в итоге, так как предстоит много здесь. Возможно, подобные видео еще будут, но я не знаю. В состав первого сектора, который является служебным, входят служебные здания, госпиталь, однако на данный момент он в разработке, казармы, корпус отдела внешних связей, ангары для военного и грузового транспорта, склад, также в разработке корпуса технических и исследовательских работ, а также корпуса для отдыха работников, что-то вроде казармы. Второй сектор, который является аэродромом, включает в себя взлетно-посадочную полосу, ангары для самолетов, взлетно-посадочные места для вертолетов, пожарная часть в разработке, казармы и архивные, а также складские помещения. Участок на данный момент в разработке. Стать участником можно по ссылке в описании, но для этого предстоит сначала вступить на наш основной сервер в а после на сервер, посвященный участку. Еще я бы хотел у вас спросить то, как вы относитесь к тому, что я делаю анимации на канале, и стоит ли их продолжать. Однако, смотря на ваши голоса, многие хотят продолжения анимации. Они будут, конечно. Формат... Моих видео они исчезли. Недавно, как вы видели, я изменил шапку канала, так как тематика моего канала немного изменилась, в плане качества. Кому интересно, я долго выбирал, как будет тогда и шапка В итоге сделал то, что получилось Я заметил, большинство считает, что шапка крутая, они. А, не... а те, кто считает, что она плохая, ну, просто глупы немного. Так как причину не говорят. Просто говоря, что шапка плохая без причин, я такие комментарии не беру в счет, так как люди говорят свое мнение без аргументов или причины, по которой шапка плохая. В любом случае, я думаю, что она получилась хорошей. Возможно, я сделаю даже видео, которое будет рассказывать, что стоит ожидать на моем канале для новичков, так сказать. Но это в будущем. Пока. Также хочу напомнить, что те, кто хотят со мной поговорить или кто хочет найти хороший текстовый, а в будущем и игровой RP-сервер, то стоит вам зайти на SCP в Wroth of Anonymous, мой сервер в Discord, где есть non-RP-сервер для тех, кто не очень предпочитает RP, а просто хочет, не знаю, что-то про SCP, но без RP. Либо RP-сервера, как... Который является по сути основным сервером, так как SCP нам of Nameless изначально задумался как RP-сервер. А кому интересно, посмотрите в описании, на оба сервера будет ссылка в описании. Ну, а на этом я думаю буду заканчивать. В последнее время все так же ведется строительство участка. Всем спасибо, что дослушали мой рассказ до конца. Спасибо за внимание. Понравилось очередное видео? Поставь лайк под видео. Подпишись на канал, если хочешь продолжения. В ближайшие годы намечается сериал. Но какой не скажу. Ожидайте. Всем удачи и до новых встреч, дорогие зрители и подписчики. А с вами был я.